И всем привет, с вами снова я, Тимошка Плей. И вы уже, наверное, заметили первый первое видео по ивенту. И я сразу вам говорю: я с сегодняшнего дня уже буду начинать делать ивенты. Да, я буду уже начинать делать ивенты, потому что время уйдет быстро. Так что пора уже делать новые видео, что-то новое. Эти... это были небольшие новости. Всех вас жду. И всем отличное настроение. Это были небольшие новости. Всем отличное настроение. Всем пока-пока. Удачи.